Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, соратники! Сегодня мы будем говорить о теме, которая на самом деле не совсем обычная, но тем не менее о ней говорят очень многие. Это право на мечту. Сегодня, к сожалению, очень мало кто говорит о, мечте, о мечтах, о направлениях, которые им близки. И в основном мы завязаны на повседневную свету на то, что необходимо сегодня добыть и то, что необходимо сегодня сделать вот прямо, непосредственно в данный момент. К сожалению, у нас нет времени на то, чтобы думать о перспективах, о том, что нам будет действительно приносить пользу, о том, что будет необходимо для жизни наших детей и нашего рода, нашего сообщества нашего народа именно об этом хотелось бы сегодня поговорить для того чтобы все-таки поднять эту тему тем более она сегодня очень насущна и очень многих интересует поэтому право на мечту с одной стороны имеет вроде как каждый а на самом деле не имеет никто по очень простой причине мы сегодня даже идентифицировать вот себя как Личность как человека, как мужчину, как женщину, к сожалению, не можем. У нас нет для этого ну, практически никаких знаний. То есть мы не знаем, на какое право опираться, да? кроме Конституции, но в лучшем случае морского права. И что это за морское право? Мало кто может вообще ответить. При этом мы крутимся, как белка в колесе, и не решаем жизненно важные свои собственные проблемы. А это неправильно, потому что все начинается именно с нас, с вами. Мы с вами есть основа этой жизни. Именно наше взаимодействие формирует наш народ, а из народов состоят государства. И это важно понимать. Именно вот поэтому этот вопрос и возник. Что же такое мечта? Ну На самом деле мечта она формируется на базе того, что нам необходимо. Да? То, что мы хотим видеть и видеть в наилучшем свете. Например, идеальный дом, да? идеальная семья идеальное сообщество, хорошие соседи. И вот это все взаимодействие, это и формирует то, что мы называем миром добра, миром будущего, миром благополучия. Нам необходимо понимать, на каких основах мы будем все это выстраивать в своих мечтах. Потому что мечта — это не просто некий фантом. Это то, что мы потом кладем на какую-либо базу, и, соответственно, эта база уже формирует наши действия, формирует наши взаимодействия и так далее. Поэтому, когда мы говорим о идеальном доме, мы фактически подразумеваем идеальную жизнь. Из чего она будет состоять? Что в нее будет входить? И самое главное, мы сразу же вписываем себя в эту жизнь, да? То есть каждый из нас, вырисовывая свою мечту, он вырисовывает э, себя как некий центр, центр своей Вселенной. И вот это то, что нас отличает от животных, от машины. Э, это то, что нам придает ту индивидуальность, ту уникальность, которая действительно формирует нас как личность, как э, того, кто создает. Творит, да, как создатель, как творец. И вот эти моменты как раз-таки очень важно понимать, а для этого в этом надо разобраться. Что же такое творец, создатель вот, в виде каждого из нас, да, в нашем собственном теле, с нашей собственной душой? На самом деле все просто. Мы говорим о том, что каждый из нас имеет свой путь. Но мы не задумываемся о том, а каков этот путь, куда он ведет. Так вот, очень важно прописать в виде мечты то, что мы хотим достичь, к чему мы стремимся, что мы на самом деле достигаем. А для этого нужно понимать, а к чему душа стремится. И вот это очень важный момент. Поэтому, когда мы проговариваем какие-либо цели, надо понимать, что каждый из нас уникален и каждый будет проговаривать то, что ему хочется, то, к чему он стремится. С одной стороны, это хорошо, потому что это и есть то разнообразие нас с вами, что дает и формирует этот мир и дает возможность этому миру развиваться. Потому что именно благодаря вот этому разнообразию мы приходим, к, с одной стороны, к недопониманию, а с другой стороны – к необходимости не только понимать друг друга, но и взаимодействовать друг с другом, причем в этом разнообразии. Вот этот момент необходим для того, чтобы каждый из нас мог себя реализовать. И вот тут мы приходим к самому главному. Реализация своих сил, своих возможностей и себя как Личность как мужчина, как женщину, да, это очень, ну, скажем так, это основной аспект нашей жизни. И здесь важно понимать, насколько мы грамотно расставляем в своей жизни акценты. Акценты между тем, что мы формируем на самом деле, и тем, что нам кажется, что мы формируем. Я поясню, что это значит. На самом деле мы очень многие вещи принимаем по умолчанию. Например, нам говорят, мы граждане, мы с этим вроде как соглашаемся. И мы должны с вами понимать, что граждане это на самом-то деле огорожены. От чего? А на самом деле от того, что значит, были совершены какие-то ошибки, а может быть даже преступления. То есть мы живем с вами по закону, За -кону, да? обращаясь к русскому, ведическому языку, мы понимаем, что это законом, за кругом. То есть был какой-то определенный круг, определенных канонов. Да? И мы с вами в нем, ну, наши предки, наши роды жили. Соответственно, те, кто вынужден был по той или иной причине выйти за кон, значит, он вышел за кон, то есть он нарушил этот кон, вышел за эти пределы да? и, соответственно, стал жить по закону законом соответственно исходя из этого он был огражден чтобы он в следующий раз не нарушал этот эти канонические основы соответственно он будучи огороженным стал гражданином за оградой то есть грубо говоря осужденным и соответственно вот такие осужденные это и есть граждане почему ну потому что на нас навесили этот ярлык за то, что мы не совершали. Но нам сказали, ну вы же согласились с этим. Согласились, тащите. И таким образом мы всю жизнь тащим то, что на самом деле нам чуждо. И мы не понимаем, почему мы кому-то должны. Кто-то живет лучше, хотя ворует, а кто-то живет хуже, хотя крутится, как белка в колесе, и работает всю жизнь, честно, не покладая рук. Почему так происходит? Именно из-за того, что мы по умолчанию взяли на себя эти обязательства, которые на самом деле ну, могли не брать. Это наше волеизъявление. И вот эти моменты, они очень плотно связаны с тем, что мы называем совестью, честью, справедливостью. А это, в свою очередь, связано с тем, что мы, к чему мы стремимся. А мы стремимся к городу благополучия, стране благополучия, да? миру благополучия. Так вот, для того, чтобы создать мир благополучия, для того, чтобы создать свой идеальный дом, вокруг которого тоже будут дома благополучных семей, благополучных наших соседей, нам необходимо разбираться в этих вещах. Потому что технологии – это хорошо. Да, у нас более 200 различных технологий – различных патентов, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Все это замечательно. Более того, они сегодня связаны воедино. И это единство позволяет нам формировать уже полный, готовый концепт городов будущего, идеальных городов, когда мы одним гаечным ключом действительно можем собрать себе дом. В случае его разрушения легко его починить, потому что у нас есть домокомплекты и, соответственно, ремкомплекты. Мы можем легко сформировать из одного дома несколько домов, или из высотного дома, разобрав его, да, сформировать несколько домов э, меньшей этажности. Мы имеем возможность сформировать транспортные системы, которые в 20 с лишним раз эффективнее, чем железнодорожный транспорт. Причем он будет двигаться по вызову. Да? то есть Нам не нужно с вами будет думать о том, какое расписание, какая погода есть виза нет визы и так далее и так далее да то есть вышел на брелок нажал кабинка подъехала в индивидуальном порядке поехал туда куда надо хоть в тапочках на другой конец света без проблем безо всяких вопросов это должно быть так потому что к вам как к огороженным уже не будут относиться к вам будут относиться как к человеку свободному со свободной волей и свободным волеизъявлением но для этого нужно понять что вы человек, что вы мужчина или женщина, что вы определяете то, что вы хотите. И вы в этом случае, самое главное, становитесь дееспособным. Вот это важнейший аспект. Потому что если вы являетесь дееспособным, к вам соответствующее отношение. Если же вы не являетесь дееспособным, то вам необходим опекун. И вот именно в таком мире опекунов, виде государств мы живем к сожалению и это нужно четко понимать как же это происходит каким образом это могло быть на самом деле это происходит достаточно обыденно как не парадоксально дело в том что когда мы рождаемся нас уже отдают в рабство нас уже сдают скажем так на попечительство почему и когда на самом деле в ЗАГСе каким же образом это происходит? На самом деле все гораздо проще, чем мы думаем. В момент, когда мы рождаемся, нас уже фактически передают в руки попечителя. Именно в тот момент, когда мы, а точнее наши родители, наши мамы, получают свидетельство о рождении с актовой записью. То есть любой, кто так или иначе принимал товар, он знает, что есть счет-фактура, есть накладная с актовой записью, актом сдачи-приемки. Вот в этом и есть основная проблема. Проблема для нас, которую нам создают, когда мы, фактически, получая актовую запись, фактически становимся грузом, вещью, которую просто передают матери, для того, чтобы она несла материальную ответственность. И родители после этого становятся просто материально ответственны за своих детей, которые являются уже фактически под попечительством государства. А государство получает не просто ребенка, получает не просто и душу этого ребенка вместе с его телом физическим, оно получает еще... Все то, что ему принадлежит по праву рождения, земли, воды, ресурсы, воздух и многое-многое другое. Более того, еще и то, что принадлежит этому ребенку по праву рождения, по праву э, рода, первородства, по праву крови и так, далее, и так далее. Но это отдельная тема, мы ее будем еще не один раз касаться. И вот этот момент нужно четко понимать. Таким образом... Человек уже лишается своего человеческого статуса, как только он родился и на него была выписана вот эта бумага, свидетельство о рождении. На самом деле тот, кто выписывает бумагу, тот и является хозяином. Тот, кто выписывает вам паспорт, тот и является вашим хозяином. Более того, если мы касаемся того же паспорта, в момент совершеннолетия или в момент 25-летия, 45-летия, нам почему-то не показывают самые главные графы. Нам показывают обычно 15 базовых граф, которые мы заполняем, а остальные не показывают. Возьмите э, закон о паспорте и почитайте. 18-я графа — это недееспособность, а это означает, что как только вы получаете паспорт, вы расписываетесь не в паспорте. Вы расписываетесь о том, что вы недееспособны. И по этому поводу вам выдан этот документ. Более того, говорят о том, что вроде как вы являетесь, э, э, этот паспорт является удостоверением вашей личности. Паспорт не является удостоверением личности. Паспорт не является удостоверением, удостоверяющим ваше гражданство. Вот в чем дело. Паспорт — это просто приписка к полке, приписка к порту. Возьмите русский язык, да? Возьмите английский язык. Идет нестыковка. То же самое с фамилией. Вам говорят, ваша фамилия. Вы называете на самом-то деле имя рода, а не, имя, не свою фамилию. Фамилия — это что такое? У вас нет фамилии. Фамилия в переводе с английского — это семья. Если вам задать вопрос «ваша семья», как вы на этот вопрос сможете ответить? Да никак. Это бессмыслица. Поменять семью можно? Ну, вроде как можно. Да? Сегодня в одной семье живешь, завтра у тебя завелась другая. И так далее, и так далее. Замечательно. А сменить род? Пол? Можно. Ну, пол, да, пол, потолок а сменить рот нельзя, это мои корни, Рот не меняется. Вот в чем дело. Поэтому вот то, что нам навязывают, то вот эти стереотипы, то, что сегодня происходит, нужно понимать суть того, что мы произносим, суть того, что нам навязывают. И вот именно разумный подход к тому, что мы делаем, даст нам возможность создать город благополучия, поселение благополучия, мир благополучия. И вот когда у нас с вами будет мир благополучия на основе здоровья, мы с вами начнем процветать. Наш мир станет процветающим. Вот это основа основ. Поэтому, когда мы говорим о том, что есть ли у нас право на мечту, мы должны понимать, что... Право у нас есть, но вопрос в том, воспользуемся ли мы им, и воспользуемся ли мы им во благо, во благо себя, своего рода, своего народа. Именно в этом есть основа основ. Поэтому, говоря о городах процветания, говоря о жизни на этой планете, мы должны четко понимать, кто ее населяет. Разумные ли существа или уже неразумные? И с какой целью? Потому что мы должны жить с вами в гармонии с природой. К сожалению, то, что сегодня происходит, гармонии не назовешь. Из городов вывозят кучи мусора, и вокруг городов сегодня уже сплошные свалки. Причем 10-100 метровой высоты. Это явно не является гармонией. И вот эти вот моменты нужно понимать, как мы будем устранять, как с этим бороться и как вообще не допускать подобных вещей. И у нас есть такие технологии. У нас есть технологии, которые сегодня, как стиральная машинка, могут просто вот такие же вещи встраиваться в дом. И, соответственно, таким образом вместо получения мусора мы будем получать вторичное сырье. И вот эти элементы вторичного сырья переводить на тот же завод. Таким образом, не мы будем платить за мусор и за его вывоз, а нам будут доплачивать за то, что у нас появилось вторичное сырье, которое мы отдаем на производство. Эта схема тоже разработана, эти технологии существуют, и о них мы поговорим тоже отдельно в нашей экологической программе. Но сейчас нам важно понять именно основополагающие принципы права, на основе чего вообще вот то, что я сейчас сказал, может быть создано, может быть сформировано. Дело в том, что мы с вами, к сожалению, большинство из нас практически не знает своих прав, не знают, какие права, какое право вообще существует. Мало кто знает, что есть некие иконы, каноны, ну, может быть, как-то слышал, но на самом деле это божественное право. Это естественное право. И это никаким образом не пересекается с церквями, с храмами сегодняшними, с религиями и так далее. И так далее. Это совершенно другая область. Это то, что сегодня затирают и уничтожают. А на самом деле это основа основ. Мы с вами не знаем такие вещи, как, например, Континентальное право, торговое право, вексельное право и многие-многие другие. То есть это то, что на самом деле на порядок выше тех прав, которые сегодня говорят международное право, да, которое основывается на морском праве, на адмиралтейском праве, а точнее адмиралтейское пиратское право. Вот в чем дело. И отсюда идет уже римское право, которое, в общем-то, является рабовладельческим правом. И уже под ним существует наша так называемая конституция. Так простите, а почему мы находимся на этом дне? Да ответ очень простой. Дело в том, что мы там находимся, потому что мы не заявляем о себе. Мы просто являемся судовым грузом. На нас сегодня повесили ярлык физического лица. Если бы кто-то из нас, а точнее каждый из нас, вот как я, например, четко заявил о том, что он не является физическим лицом, он не является гражданином, и он запрещает себя называть физическим лицом и гражданином, эта система ничего сделать бы не смогла. Вас нельзя судить за то, что вы не сделали. Это нужно доказывать, а система понимает, что она доказать не сможет, что вы не являетесь физическим лицом или являетесь физическим лицом. Это они вам предложили, а вы, благодаря своему волеизъявлению, можете в любой момент это пресечь. И отказаться от того, что вам было навязано против вашей воли. Поэтому вот эти моменты важно понимать. Это отдельная тема. И у нас будут отдельные э, встречи именно вот по этим направлениям. Э, и сейчас я хотел бы именно проговорить, что есть правда, а что есть ложь. Дело в том, что у нас с вами, к сожалению, нет никаких материалов, документов, которые доказывали бы... Вам, или нам, или каким-либо другим мужчинам, женщинам, людям, физическим лицам и так далее, кто вы есть. Суть на самом деле очень проста. Вы должны просто своим волеизъявлением отметить то, что вы считаете нужным. То, что есть на самом деле. Что есть правда, а что есть ложь. Когда вам говорят «физическое лицо», вы говорите «нет, это ложь». Я не являюсь физическим лицом. Физическое лицо — это судовой груз с конкретной актовой записью. Я не являюсь судовым грузом и уж тем более отрицаю все эти физические вещи, которые на меня навязывают, мне подшивают, пришивают да, на меня. И вот этого не должно быть категорически. И, соответственно, сбор личной информации обо мне — под запретом я запрещаю собирать о себе личную информацию. Я запрещаю себя называть физическим лицом. Я запрещаю себя называть гражданином. Таким образом, ни один наш обычный рф так называемый суд, он не может над вами иметь власть. Вы выше этого суда, потому что это суд, судовой, то есть корабельный суд. То есть то, что находится на корабле, на пиратском корабле. Мы не на пиратском корабле. И у нас совершенно другие законы. И у нас уже не законы. То есть человек может волей изъявить, что он теперь живет по определенным конам и канонам. И он не собирается выходить за свой круг своих единомышленников, своего мира, своей идеальной жизни, своего идеального дома. Вот в этом случае возникает следующее. Если вы меняете свой статус, то есть вы заявляете о своем статусе как о мужчине, живом мужчине, в этом случае к вам должны относиться как к живому мужчине. А что такое живой мужчина? Это определенный статус, это определенный чин, который вам позволяет продолжать род. Для сведения физическое лицо не имеет права продолжать род. Физическое лицо не имеет права на недвижимость, на ресурсы и на многое-многое другое. Почитайте кодекс, почитайте законы, почитайте конституцию. Это все прописано, просто мы это не читаем, к сожалению. А уже пора, пора быть дееспособными, пора быть ответственными. За то, что мы делаем, за то, что мы формируем для своих детей. Вот это очень важный момент. Соответственно, таким образом, если мы с вами заявляем о том, что мы являемся мужчинами, женщинами, живыми, в этом случае мы подтверждаем просто истину на самом-то деле. То есть мы с вами говорим о том, что я мужчина, да, я мужчина. Где это написано? Хоть в одном паспорте это написано? Нет. Там написано пол-муж. Что такое пол-муж? Ну, как-то, мягко выражаясь, непонятно. То, то ли полумуж, да, то ли пол в смысле пол-потолок там или какая-то вещь. Да еще и с, муж с точкой, жен с точкой. Ну, простите, в каких документах вообще э, можно позволять сокращение? В документах сокращений быть не должно. А у вас в базовых документах, да еще и в базовых словах стоят сокращения. Это что такое? Это является уже явно не документом. То есть это фикция. Это сплошная фикция. И мы с этим соглашаемся, и мы носим вот эту картинку, вот эти фантики, и рассказываем о том, что это якобы подтверждение моей личности, где в паспорте написано слово ⁇ личность ⁇ нет, удостоверение — нет, гражданин — нет, национальность — нет, род мой — тоже нет, вообще ничего нет. Так, простите, давайте возьмем паспорт пылесоса и сравним с паспортом, который есть у нас. Так вот паспорт пылесоса имеет намного больше данных, чем паспорт, который нам выдают. Так, может быть, пылесос больше человек, чем мы, или, по крайней мере, имеет больше конкретизации и прав, чем мы. И мы скоро к этому придем, когда техника, когда роботы будут иметь больше прав, чем те, кто имеет название физическое лицо. Берем налоговую инспекцию. Налоговая инспекция работает только с физическими и юридическими лицами. Если вы не являетесь физическим или юридическим лицом, вы не можете платить налоги со всеми вытекающими отсюда последствиями. Потому что вы хозяева государства, вы как суверенный человек, имеющий суверенное пространство, соответственно, волеизъявляете то, что вы считаете нужным. И это очень важно. Вот эти моменты и реперные точки обязательно нужно понимать. Вот в этом надо разобраться. Если вы это понимаете, вы научитесь правильно задавать вопросы. Если вы начнете правильно задавать вопросы и правильно формировать ответы, вы станете дееспособным. И если вы являетесь дееспособным, то вы уже можете заявлять о себе как о живом человеке, именно как о человеке, а не физическом лице. Именно о живом Потому что у нас, к сожалению, по умолчанию, ну да, ты же живой, вроде живой, а где это написано? А может быть, ты уже не живой? У нас что, никто не читал мертвые души? Это же не зря написано. Может быть, душа-то мертвая. А у нас сегодня, мягко выражаясь, душа спящая, такая спящая красавица, не живая, не мертвая. Вот поэтому нами и оперируют как вещами, судовым грузом. Так может быть, пора все-таки перестать быть грузом, вещью, а становиться человеком, человеком разумным, создающим разумные действия. И вот именно такие разумные люди, люди со светлой душой, светлыми помыслами, перспективами, и должны населять наши эко-города процветания, города благополучия. Будут это города, поселения. Сейчас не суть важна, как мы это назовем. Важно, чтобы мы понимали с вами самое главное, что наши соседи будут желать нам добра. И мы от всей души будем тоже желать им добра и прилагать все усилия для того, чтобы мы жили в мире и согласии. Согласие внутри своей семьи, внутри своего народа. И чтобы мы помнили свой род, своих предков, и не придавали их теми подписями, которые мы сегодня ставим в различных органах нашего государства или не негосударства. Я не знаю, как его лучше назвать, потому что ну, роликов достаточно много в интернете, да и информации достаточно много адекватной. Поэтому что с эрефией делать и как ее называть, это уже пусть каждый считает по-своему. Но нам надо жить в мире, благополучии и процветании. И для этого, конечно, необходимо здоровье. И вот эти все аспекты мы должны с вами четко понимать. По всем направлениям, которые мы сегодня проговорили, будут созданы отдельные темы, отдельные ролики, отдельные э, встречи с очень интересными людьми. Поэтому то, что мы сегодня с вами затронули, я думаю, что э, у многих, сформируют какие-то грамотные вопросы, и мы с вами вместе начнем в них разбираться. На все эти вопросы у нас сегодня есть ответы. Более того, найдены пути решения. Каждый, в принципе, имеет право сам волеизъявлять то, что он решает нужным, то, что он решает действительно необходимым и важным в своей жизни. У нас созданы многие направления, у нас созданы технологии, Технологии, которые позволяют нам решать жилищные вопросы, решать транспортные вопросы, решать энергетические вопросы, естественно, в контексте здоровья. А это означает, что есть и технологии, и их очень много, которые помогают нам формировать вопрос с продуктовой корзиной, с, продукто с экологически чистыми продуктами, с выращиванием этих продуктов. Причем это речь идет не только о продуктах, которые мы потребляем на столе, но и из чего мы можем делать различные вещи, различные элементы, в том числе и домокомплектов и так далее. И так далее. Ну, не секрет, наверное, что из той же конопли и из того же льна сегодня выпускают уже материалы для беспилотников, да? элементы для домов, но ну, правда различные конструкции выпускают бронежилеты и многое-многое другое поэтому когда нам говорят что конопля это якобы там наркотики и так далее извините из 30 с лишним видов конопли наркотик наркотическими являются там несколько видов всего 35 видов все остальное это абсолютно другие направления но для того чтобы нас отбросить далеко назад чтобы уничтожить экологичность нашей жизни были внесены вот эти фейки то же самое с крапивой и многими-многими другими, амарантом, топинамбуром и, и так далее. Поэтому многие агропродукты, которые у нас сегодня выращиваются, должны выращиваться, конечно, в большем ассортименте. И именно нашими специалистами и людьми, которые ратуют именно за экологичность нашей жизни, за гармонию жизни в природе и так далее. Но при этом, конечно, необходимо понимать и о том, в каких правовых рамках мы живем, чтобы мы эти правовые рамки могли грамотно все-таки расставлять в своей жизни. По той причине, что если мы говорим о том, что мы создаем мир будущего, но при этом не проговариваем свои права, то рано или поздно, мы потеряем этот мир будущего, потому что он нам не принадлежит как физическим лицам, как гражданам там, и так далее. Да? То есть мы с вами не имеем прав на то, что мы делаем. Поэтому прежде всего, конечно, нужно заявлять о своих конкретных правах и, соответственно, заявлять о том, что мы имеем право, что мы имеем знания и что мы имеем конкретные перспективы. Ну, например, формируя свою обережную грамоту, Каждый человек сам индивидуально должен решить, кто он есть и каким образом он себя позиционирует в этом мире. Он может себя позиционировать как человек, он может себя позиционировать как не человек, как мужчина, как женщина. Но важно, чтобы вы, самое главное, четко определялись, вы говорите правду, и полную правду или вы говорите неправду и не проговариваете полной правды. Ну, например, если вы говорите о том, что вы живы, то, соответственно, вы должны проговорить, что вы живой человек, да. Если вы понимаете, что у вас есть душа, то вы должны это тоже как-то отразить. Если вы понимаете о том, что вы имеете ребенка живого ребенка, что ребенок был живорожденный, да и так далее, это тоже должно быть как-то отмечено. Ни в одном сегодняшнем документе это не отмечается. Поэтому важно, когда вы формируете свой документ, не вам, как недееспособному элементу, формируют некую бумагу, а вы сами формируете и уведомляете всех окружающих о том, что вы человек, о том, что вы мужчина, женщина и так далее. И так далее. То, что вы посчитаете нужным. Вот это и есть ваша дееспособность. Вот в этом случае никакие суды, никакие налоговые, никакие другие, скажем так, присасывающиеся элементы, к вам присосаться не смогут. У вас нет ответной фазы для них. Вы для них не являетесь жертвой. При этом надо понимать, что у нас сегодня существует достаточно большое количество различных технологий. Технологий, связанных с с домостроением, технологии, связанных с градостроением, с транспортом, с энергетикой, с агрокомплексами и многим-многим другим. Все эти моменты у нас сегодня прописаны, проработаны. Есть множество различных уже и опытных, и рабочих образцов и так далее. Но важно, чтобы мы с вами научились создавать свой мир будущего, мир идеальной жизни, мир нашей мечты. И вот этот момент как раз-таки может быть сформирован таким образом, что мы с вами создаем, например, виртуальный мир. Мы же любим смотреть мультфильмы, различные фильмы с различной анимацией и так, далее, и так далее. Нам же никто не мешает создать то, что мы хотим видеть. И вот в этом плане мы могли бы объединить свои усилия. Более того, одновременно объединить не только усилия, но и человеческие ресурсы, человеческие э, уникальные мысли, идеи и так далее. То есть, когда мы с вами объединяемся над каким-то э, в каком-то проекте над какими-то серьезными целями и задачами, мы с вами взаимодействуя формируем некий уже портал, портал наших э, мыслей и будущих действий. Формируя это, мы имеем с вами возможность нарисовать тот мир, который мы сможем скажем так сформировать через некоторое время. То есть это уже подвижка к нашим действиям. То есть мы с вами четко понимаем, что мы хотим создать, мы с вами формируем ну, скажем так, техническое задание для того, что нам должны сделать или подготовить для того, чтобы это было сформировано. И таким образом мы с вами действительно создаем тот мир, который мы хотим видеть, а не то, что нам показывают по телевизору, то, что нам формируют и навязывают различные сми и так далее и так далее нам важно самим создать мир добра мы должны с вами создать мир единения и это единение должно начаться не где-то там когда нам будут давать команды как объединяться в какие группы под какими флагами и так далее мы должны с вами это сделать вот в этом и есть наша уникальность это и есть наше волеизъявление, и это и есть то, что называется сегодня ну, нашей дееспособностью, нашей способностью к воспроизводству, нашей способностью к формированию того, что мы называем нашей ничтой, нашим идеальным миром, нашей идеальной жизнью. Таким образом, в нашем разнообразии будет рождаться именно тот мир разнообразия и гармонии, гармонии между собой, гармонии с природой, гармонии с нашими технологиями, которые мы хотим видеть. Не то, что ну, что сделали, то сделали, что получилось, то получилось. Вот этого не должно быть. Должно получиться то, что мы именно с вами формируем э, и изначально прорабатываем, чтобы это было близко к тому, что мы хотим увидеть. В ближайшее время мы планируем записать э, серию различных роликов, по разным направлениям, по тем темам, которые мы сегодня затрагивали. Я думаю, что э, мир будущего, э, мир наших детей, э, процессы нашего единения, алгоритмы нашего движения и, соответственно, э, формирование наших идей, нашей мечты, они достаточно актуальны. Поэтому э, задавайте вопросы, присоединяйтесь к нашему каналу, ну и, соответственно, конечно, взаимодействуйте, пишите, что вы видите, понимаете, чем хотели бы помочь, в чем хотели бы участвовать и так далее. Ну и, конечно, какие возникают вопросы, а мы постараемся максимально полно и грамотно ответить на них. Благодарю вас за внимание. Всего доброго.